День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Друзья, этот ролик я снимаю в рамках хроники канала а я хроника развития канала Человечище, который я делаю на курсах. И в этом видео я вам расскажу, как перейти с вашего ролика на любой сайт. Вот в предыдущем видео я рассказал о том, как привязать сайт каналу и как осуществить переход на ваш сайт я объяснил что такое ваш сайт это тот сайт к которому вы имеете возможность обратиться по FTP то есть вы можете увидеть файлы вашего сайта вот если у вас есть такая возможность вы можете видеть файлы своего сайта можете обращаться к нему по FTP вы его всегда можете подтвердить и привязать к своему каналу потому что подтверждение кто смотрел предыдущий ролик осуществляется через загрузку на FTP вашего сайта проверочного файла но как же нам привязать э, к вашему каналу или осуществить переход сайт, к которому вы не имеете доступа? Ну, например, вот этот вот сайт, он мне очень нравится, да, э, сайт интернет-магазина. Естественно, я не имею возможности обратиться к FTP этого сайта, потому что это сайт не мой. Но я хочу, чтобы с моих роликов осуществлялся переход на этот сайт. Сделать это можно только используя скрипт перехода это небольшой скриптик элементарный причем их есть два я вам сегодня покажу их оба один скрипт который называется Redirect, очень известный я им раньше активно пользовался и второй скрипт я не знаю как он называется мне его дали на курсах и вот оба эти скрипта я вам сейчас покажу и вы любой из понравившихся способов можете использовать что вам потребуется для того чтобы осуществить переход вы должны привязать к своему каналу свой свой сайт вот у меня как я уже сказал он привязан это сайт который называется бизнес успех вот бизнес успех точка ру это сайт который у меня уже привязан к каналу вот он у меня уже привязан к каналу и я имею возможность обращаться э, к FTP этого сайта вам нужен адрес сайта на который вы хотите переходить вот адрес интернет магазина на который я хочу переходить я его просто копирую да? И вставляю вот блокнотик. Он мне просто потребуется. Теперь вам нужен сам скрипт. Сам скрипт перехода. Это вот такого плана файлик. Этот файлик я тоже вам выложу. Он будет доступен в описании. То есть, кто не хочет искать его в интернете, пожалуйста, вы скачаете такой файлик и сделайте с ним вот те действия, которые я сейчас буду делать э, сам. Вы открываете этот файлик, открываете, например, блокнотом, ну то есть любым простейшим текстовым редактором. Рекомендую блокнот либо блокнот плюс плюс. Открыли. Вот посмотрите, что из себя представляет этот файл. Значит, даже если вы не разбираетесь в HTML, я тоже в нем особо не разбираюсь, вам нужно сделать элементарные вещи. Вот вместо вот этого адреса вставить тот адрес, на который вы хотите перейти. Ну, я открыл уже готовый файлик, да? Давайте открою какой-нибудь другой, например, вот этот. Вот здесь переход на совершенно другой сайт. Видите, HTML, http и адрес сайта. Значит, вы удаляете этот сайт и вставляете свой. Вот не зря я его скопировал, да? Только, пожалуйста, вставляйте правильно между двумя этими кавычками. Все. Исправление сделали. Дальше берете и пересохраняете этот файл с каким-то другим именем. Ну, назовите его как-нибудь. Лучше называть по имени магазина. Ну, например, R4P. Вот. Нажимаю сохранить. Пожалуйста, не меняйте расширение. Расширение должно оставаться HTML. Я, правда, в рамках этого видео проведу живой эксперимент, но это будет чуть позже. Значит, расширение должно быть HTML. Потому что это расширение файлов, которые хранят коды HTML. Это важно. И имена файлов, естественно, пишите только по-русски, потому что иначе они просто не будут открываться на многих хостингах. Так, значит, файлик мы сделали. Вот он файлик, который появился с названием R4P. Это название резиновых петель, которые продают данный магазин. Я это сделал, чтобы было понятно, какой переход, на переход, на какой сайт хранится вот в этом файлике. Что мы делаем дальше? Мы сейчас на свой сайт, который мы привязали к каналу, загружаем вот этот вот файлик. Опять же, как это делается, как привязывается, как работает с FTP, я это рассказывал в уроке, где говорил, как привязать свой сайт. Значит, опять же, делаю это по-простому, без всяких программ клиентов, хотя программа клиент, Mozilla, Fazila, просто позволяет это сделать быстро. Кому нужна Fazila, тоже ссылочка будет в описании. Значит, перехожу в панель управления, нажимаю на FTP admin. Если будете регистрироваться вот у этого же хостера, вот у этого. У вас будет все прям как я показываю. Если зарегистрируетесь в каком-то другой компании, то будет, естественно, все по-другому, потому что личный кабинет у всех разные. Но они понятные, то есть интуитивно можно разобраться. Вот смотрите, я попал на FTP. Вот мой сайт, бизнес-успех. Я его просто открываю. И так как у меня привязана главная страничка, вот именно на главную страничку, вот сюда, я должен скопировать этот вот файлик перехода. Как это делается? Тут все очень просто. Закачать, вот. И еще этот файл на своем компьютере. У меня он лежит на рабочем столе. А нет, не на рабочем столе. А, лежит, нет, на рабочем столе. На рабочем столе скрипт переадресации, папочка партнер, и вот он файлик, который только что сделали. R4P. Нажимаю открыть. Открыть и галочка подтвердить. Все, файл загружен. Значит, возвращаюсь. Ну и так неверующий убеждаю, что вот он, в файлик загружен. Видите, из-за того, что у него расширение HTML э, хостинг понимает, что этот сайт можно открыть в браузере. Отлично. Все, больше мне ничего на хостинге делать не надо. Я загрузил э, переадресацию. Что я делаю дальше? Значит, дальше я иду в менеджер видео, выбираю то видео, где я хочу сделать переадресацию. Ну, вот, Кнопка красивая у меня уже есть. Как делать кнопку, я тоже рассказывал. Нажимаю «Изменить», нажимаю «Аннотации», да? Ужас. Вот. Нажимаю «Добавить аннотацию», выбираю «Аннотацию в центре внимания». Обвожу эту кнопочку аннотации в центре внимания». Видите? Далее обязательно нажимаю на ссылку, обязательно нажимаю на ссылка на связанный сайт, и вот здесь вы должны правильно прописать маршрут. Вот, пожалуйста, сейчас внимание. Смотрите, что что из себя представляет маршрут. Маршрут из себя представляет. Начинаться он должен обязательно у вас с HTTP. Дальше пишется адрес привязанного сайта полностью. Вот у меня привязан бизнес-успех, все я это прописал. А дальше вы прописываете имя файла, в котором вы сделали переадресацию. Вот в моем случае это файл с именем R4PHTML, чтобы не ошибиться, я просто переименовываю, копирую это имя и вместо вот этого старого, да, я вставляю вот этот новый. Вот у меня получился маршрут переадресации, то есть я перенаправляю не просто на первую страницу, а прошу открыть с главной страницы конкретный файл, который у меня хранит именно скрипт переадресации. И что мне осталось сделать? Просто-напросто вот поставить его вот сюда. Нажимаю на проверку ссылки и опа, она. Я попадаю на интернет магазин. Значит. Этот вариант мне не очень нравится. По одной простой причине, посмотрите, что у вас стоит в адресной строке. То есть в адресной строке у вас стоит не адрес этого магазина, а именно вот тот маршрут, который вы сформировали. Я не очень силен все оптимизации в раскрутке именно сайтов, но я думаю, что вот такие переходы они ну, не очень хороши для сайтов. То есть, возможно, там для рейтинга, для продвижения сайтов такие переходы, но ну, не очень. Поэтому я раньше это все делал через Redirect. И я вам сейчас покажу, как это делать через Redirect и сразу же одну вещь для себя проверю. Как сделать через Redirect? Вам нужен другой скрипт. Вот он, он этот скрипт. Вот скрипт редиректа. Он чуть подлиннее, но с моей точки зрения попроще. Вот в этом месте можете написать название сайта, чтобы не забыть, куда вы перешли. И самое главное. Вот видите, вот в этом месте, где написано URL, вы должны написать именно полный адрес сайта, на который вы переходите. Ну, опять же, полный адрес сайта у нас есть. Вот он. он. Вот я беру. И сюда вписываю URL. Вот. И беру его и пересохраняю. И опять же пересохраню его с тем же самым именем, только по-английски. Вот Нажал. Пересохранить. Все. Отлично. Вот у меня появился новый файлик с таким же именем, но с редиректом. Я это сделал специально для того, чтобы просто-напросто сейчас ничего не менять в аннотации. Ну, не хочу. Вот. Теперь опять же иду на FTP и опять же закачиваю, но уже другой файлик с, э, со скриптом редиректа. Вот он на меня. Нажимаю открыть, закачать. Все отлично. Ну а теперь проверю. Так, это старое открытие, старое открытие. Проверка. Вот посмотрите, все отлично сработало. Обратите внимание, я сейчас в адресной строке вижу уже именно адрес магазина, видите? То есть не э, вот эти свои писульки, которые я раньше писал, а именно адрес магазина. Я считаю, что так будет лучше. Поэтому вот в этом ролике я именно такую, такой переход и оставлю. А вот этот переход, видите, который у меня раньше был, я его просто возьму и удалю, потому что мне не хочется, чтобы в, в отображаемом матрисе были мои вот эти вот каля-маля. Вот я просто возьму вот эту активную ссылку и удалю. Оставлю только вот ту, которую я сейчас сделал. Ссылку по редиректу. Вот, друзья... Все, что я вам хотел рассказать. Значит, последняя рекомендация будет какой? Не надо вот эти вот файлики переадресации выкидывать в главную папку, вот честно говоря. Почему на главную страницу? Почему? Потому что главная страница – это главная страница. Лучше создайте какую-нибудь папку, как вот у меня, например, создана папка, которая называется «Партнерка». Где она? А, это не на этом сайте. То есть создал папку, назвал ее партнер, и в эту папочку я складываю все файлики переадресации. Все ясно и все понятно. Эта папочка у вас хранится для того, чтобы вы осуществляли переходы на какие-то партнерские ваши сайты, с которых вы продаете товары. Все. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Нажмите, пожалуйста, нравится, если возникли комментарии. Пишите их под этим видео. Ссылки на скрипты сами, вот этих переходов э, находятся в описании данного видео. Скачивайте их, меняйте под себя и действуйте. Ссылка на э, хостинг свой я тоже размещаю в данном описании. Все, всем спасибо, до свидания.